Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хочу с вами поделиться рецептом бананово-ванильного коктейля. Он будет состоять у нас из коктейля Wellness ванильного, бананчика, половинка банана и воды. Я такой коктейль делаю обычно либо на завтрак, либо на перекус. Сейчас у меня будет перекус между завтраком и обедом. И он получается более сытный, чем если просто коктейль балансов будете разводить, да, хотя он и так очень сытный. Но банан это просто дополнительный источник калия и дополнительные калории, конечно, да. Поэтому он получается такой более густой и более сытный. Ну, я уже сказала, да, здесь половина бананчика. У меня будет одномерная ложка коктейля. Здесь у меня плавает лед, два кубика. Я люблю, когда коктейль холодный. Поэтому добавляю в водичку еще и лед. Взбиваю я все это в блендере, чтобы банан хорошо растворился. Да? А вообще коктейль обычно я делаю просто вот мерную ложечку, добавляю в водичку и взбиваю уже в самом шейке. Ну, давайте покажу, как это делается легко и просто. Да? Посыпаем наш бананчик. Чтобы он лучше взбился, я немножечко добавлю сюда воды. Не всю пока, а так, маленечко. Закрываем крышечкой. Сейчас будет громко. Предупреждаю. Взбиваем. Бананчик наш готов. Открываем крышечку. Теперь берем одну мерную ложечку коктейля, то есть здесь она у меня, ну, чуть-чуть с горкой, можно так сказать, да. Кому как нравится. Если вы хотите погуще, посытнее, можете добавить две ложки, но ну, тогда у вас сильно густой будет коктейль, я предупреждаю. Добавляю водичку, снова закрываю крышечкой. Сейчас будет опять громко. You. Ну все, я думаю, он готов. Сто процентов открываем крышечку. Снимаем блендер наш. И переливаем в стаканчик у меня получается ровно один стакан вкуснейшего и очень полезного напитка здесь у меня в видите стоит соломинка да? я всегда пью правильно говорить ем да, коктейль из такой трубочки и правильно его есть в течение 8 минут потому как это не просто коктейль да как мы привыкли в нашем понимании а это жидкая еда и поэтому для того чтобы организм его постепенно хорошо усваивал да, нужно его кушать в течение примерно 8 минут и соломинка она в этом плане вообще очень классно так помогает, помогает контролировать да то есть вы не залпом выпиваете а именно вот по частям вот такой вот у нас получается густой, да, я говорила, очень-очень вкусный и, самое главное, полезный. Здесь содержится три вида белка, белок молока, белок яйца, белок зеленого горошка, сахарная свекла в виде клетчатки, яблока и подсластитель сукралоза, который разрешен даже беременным и диабетикам. То есть он 600 раз сложнее сахара, поэтому он не вызывает очков уровня сахара в крови и очень полезен для диабетиков я сейчас кормлю ребенка грудью и никаких препятствий в том чтобы пить этот коктейль нет то есть его можно абсолютно любому здоровому и не очень здоровому человеку можно так сказать да то есть очень полезный продукт ну приятного аппетита выкладывайте свои рецепты у кого есть интересненькие Пока-пока.